Молодец просто. Это вторая, это вторая часть, как я играю в прошлую часть, я не поздоровал, это не, не попрощался, потому что я не успел нажать на кнопку. -мо, я в шоке. Наверное, надеюсь, вы видели, как он всех раскрутил по шилку пальца. Ты вообще молодец. Я готов тебе. И дело, что ты захочешь. Что он молодец просто. Молодца. Основать я 10 ранг подниму. Дальше буду... Я хочу я сначала все десятки подниму на персах. Потом все 15. Потом все 20. Потом все 20. Все, 25. Я дальше не смогу. В общем, мне уже 20 на третьем сложно. То у меня есть помогалка забирай забираете банки не все равно длина сдох конечно ничего страшного вот, 16 вот банок сойдет давай числа заражусь на девятнадцать банок тоже попробуй набери. Он сдохнет, я ему помогу, чем я беру. Что Вс, 9 мне осталось еще одну раз победить. Мне будет это доступно. Так, вот так. У меня 440. У меня сейчас где 4000 золота, я могу для пассивки купить. Или гаджетов, 4 гаджета по Гугу. Четыре гаджета. Мне только один этот я сейчас после вот этого где-то в 12 часов или даже сейчас буду снимать видео. Пока смонтирую, пока -то, пока это. Да мне без Я говорил, что у меня будет новая рубрика. Но я не говорил, что меня будет новая рубрика. Никого известности не поставил. Блин, а кто со мной вообще играет? Не помню. А, Роза. В жопе, Роза. А налюса, все устроилось в 3000. Най-умело, что-то он уложил. Сколько устройств мы уложили в 3000. А налюса, при существовании нормально много, но со временем, как они где-то, что вот то где то где то где то где то где то то то то где где где то Вот это тащим катку. Уже до второго места. Ну тут уже было, да. Уже да, про не справился бы Что? 100... 16 типа девых не экран наклоню вот так Всё, вот так Всё. так 7 кубков ничего страшного вот два по сразу вот так Раз. подписчики я вас моляю поставьте лайки подпишитесь на канал и мне выпадет какой-то боец пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на мой канал это работает. Если мне выпадет какой-то бравлер, я запускаю, не знаю, весь день играем в бравл. Потому что мне выпадет какой-то новый боец, если вы поставите, поставите лайк и подписывайтесь на канал. Давайте я вам даю 3 секунды. Раз, два, три. Поставили, тогда молодцы. Оп. не поставил. Я даже знаю, кто Дима какой-нибудь Блин на такой джекпот сорвал сорвал бы Эх. Вот нам еще раз могу выиграть, тогда мне будет вообще еще лучше Тогда мне будет еще лучше. Да будет мне еще лучше, так что. Да я тебя не заметил, в магазине там продают пассивки, гаджета. А, а, да. Ты дальше восемь дней, он будет писать каручка до конца брал пас. Вот кода не надо. Так, поехали игра дальше. Так, давайте заходим. Не бойтесь, сейчас я успею попрощаться. Просто тогда увлекся игрой. Блин, уже прибили моего. Сумасшедший. А, позабочусь о нем. Молодец! давай ты медлишь. давай давай давай давай давай давай два. давай давай давай давай давай давай синий. Тут, тут, тут. <связывается> <связывается> молодец, давай, молодец. Справишься. <связывается> Стро... <связывается> давай, тяни катку, тяни. Ты <связывается> хотя бы можешь лопатой двигаться, это не могу, лопатой двигаться ребята подписывайтесь на канал ставьте лайки а мы прощаемся а может мы же успеем доиграть не знаю посмотрим Давай, я обкружай. Блин, обкружить, обкружить. А, понятно. не стало. Все, всем пока-пока. Вы были на канале Дэн 04048. Всем пока-пока.